Меня зовут Никитина Наталья, компания «СКБ Контур». Это компания, один из крупнейших в России компаний разработчиков. Занимаемся мы в основном со системами, то есть это различные сервисы для различных типов бизнеса, основные направления деятельности, это электронный документооборот, а плюс это один из крупнейших удостоверяющих центров в стране, ну и есть иные сервисы, там, допустим, сервис поиска для организации проверки контрагентов. У нас достаточно разноплановая деятельность. У нас есть крупный бизнес, средний, у нас есть сервисы только для малого бизнеса, у нас есть сервисы для так называемых уполномоченных представителей, когда один бухгалтер одна компания ведет бизнес нескольких компаний то есть очень разные самая главная тема это вот изменения в 63 ФЗ, то есть их вступление в действие нормативно-правовые акты в разработке которых мы принимаем участие значит судьба удостоверяющих центров опросы аккредитации по новым по новым правилам возможно вопросы вхождения в сеть доверенных у фнс вот эти вопросы которые нас интересуют это не первые у нас изменения за последние десятилетия то есть у нас был один ФЗ, потом возник 63 ФЗ, это тоже были значительно Изменения и там были тоже определенные риски, это просто очередной виток. Мы бы хотели, чтобы эти изменения привели к тому, чтобы электронный документооборот в России стал развиваться, а не наоборот. Чтобы бизнесу было удобнее, легче пользоваться вот электронной подписью, все, что с этой темой связано с одной стороны, с другой стороны, чтобы действительно эти изменения, это уже сейчас, кстати говоря, на первом этапе произошло, привели к, к тому, что те мошеннические схемы, которые имели место в сфере электронной подписи, в результате стали невозможными. Очень хочется, чтобы она стала фактом жизни, очень не хочется, чтобы в этом плане были предприняты какие-то действия по, значит, ну, как сказать, Влияние влияния определенного структур бизнеса на электронную подпись, вот, чтобы рынок развивался динамично, чтобы все, кто хотели принимать участие в этом рынке и соблюдали правила, чтобы они могли это сделать. В том варианте закона, который был принят, есть вот эти очевидные коллизии, которые могут привести к тому, что у нас определенные бизнес-процессы, вот сейчас мы не понимаем, как это будет работать. Ну, естественно, мы обеспокоены, потому что не хочется, как я уже сказала, чтобы электронный документооборот стал более рисковым, более сложным, а хочется, чтобы было наоборот. Тем более, что наш бизнес — это в основном это электронный документооборот. Я сегодня в рамках рабочего стола сказала, почему-то у нас в России законодательный процесс начинается не с исследования бизнес-процессов, на которые это повлияет, а с просто обсуждения каким-то группой, что же нужно изменить. И в результате, да, часто бывает, что в законе возникают сценарии, которые не учли. А поскольку закон уже принят, то быстро исправить это не представляется возможным. Я не знаю, возможно в мире это тоже так, не, не могу сказать. Но вот хочется, чтобы больше привлекались экспертов именно в законодательстве, бизнес-аналитиков, для того, чтобы по максимуму это учить. Но чудес не существует, стопроцентно учесть сценарии, наверное, все равно нереально. Побольше дискуссионного формата. И хочется пожелать именно это, потому что люди, которые сюда приезжают, мне, по крайней мере, было бы интересно мнение услышать людей, которые работают в каких-то смежных сферах бизнеса, которые могут подсказать опять же какие-то вещи, какие-то сценарии, которые мы не учли, какие-то варианты, как можно ту или иную ситуацию обыграть. Поэтому дискуссионный формат, вот, кажется, будет более, то есть просто больше пользы принесет.